Сегодня мы начинаем наш десятый в этом году и двадцать шестой по счету выпуск всего новостей Беларуси. Что ж, первая новость, которую хотел бы сегодня зачитать, связана с тем, что наш министр иностранных дел встретился с помощником администратора агентства США по международному развитию. 11 апреля, вот как сообщает Белта, министр иностранных дел Беларуси Владимир Маккей встретился с делегацией во главе с помощником администратора Агентства США по международному развитию Броком Бирманом. В ходе встречи стороны обсудили состояние двустороннего взаимодействия, а также перспективы направления сотрудничества, в том числе в сферах развития малого и среднего бизнеса, туризма и культуры. Витаю, витаю у всех за раз чате. белорусский хлопец да привет присоединяйтесь не забывайте ставить лайк репост ну подписывайтесь на канал если еще не подписаны иначе к вам придет морзолюк сегодня ночью так а теперь следующая новость следующая новость у нас опубликована представьте себе на сайте Посольства Российской Федерации в Беларуси. И, в общем, суть такая: прошло совместное заседание коллегии Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Беларусь. Казалось бы, ну какое-то там мероприятие, подумаешь, прошло. Дело в том, что это мероприятие проходит достаточно редко. Последний раз оно было в 2016 году. То есть это такое, ну стратегическое, как бы, да, мероприятие. Оно задает тон на долгое время на несколько лет там принимается какая-то программа и ну из того что сейчас происходит у нас в стране в культурной сфере скажем тогда атака путинизма там российской пропаганды то видно что в шестнадцатом году как бы уже принятый план выполняется всем привет Артем привет диаген дианис привет из Ки привет киеву харькову всем кто нас смотрит вот, значит, суть. Специальные представители президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь, вот даже как, и чрезвычайный посол Михаил Бабич, приняли участие в совместном заседании коллегии Министерства культуры России и Беларуси 12 апреля. И вот что, значит, здесь сообщается, что сегодня у нас проходит очередное, во многом знаковое заседание, которое открывает новый этап нашего сотрудничества, сказал глава, Минкультуры России, Владимир Мединский. Да, Мединский там присутствовал, кстати. Вот Добавив, что последний раз совместное заседание проходило в 2016 году. Министр также напомнил, что 15 февраля этого года в Сочи встреча президентов России и Беларуси впервые была полностью посвящена гуманитарной повестке. По результатам встречи был разработан подробный план сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Беларусь на 19 и 21 год. Даже страшно представить, что там за план сотрудничества уже как бы ничего хорошего не предвещает который будет подписан сегодня но ну, это вот был тогда 12 подписан то есть сказал владимир мединский впервые мы заключаем план на три года и на следующем заседании коллегии 2021 году у нас будет возможность в полной мере обсудить его реализацию отметил он Владимир Мединский также поблагодарил посла Михаила Бабича за искреннее желание вывести российско-белорусское сотрудничество в сфере культуры на качестве, новый уровень. То есть ликвидировать белорусскую культуру, ну, чтобы как бы нечего было, ну, чтобы все было как бы тише и благодать. То есть в следующий раз как бы встретиться и сказать, ну, все, дело закончено, следующий план нам больше не нужен. То есть вспомнили и про 20-летие. Подписание договора союзного государства. И еще много чего. Как бы. Про великую победу там поговорили. И вот еще мединский, кстати, заметил. Что мне кажется, это не просто обидно для, на, для некоторых наших деятелей культуры. Это путь к ущемлению одного из государственных языков. То есть мединский. Непонятно с какого хрена сказал, что в Беларуси вообще ущемляют русский язык. С каких это пор. У нас как бы русский язык не то что не ущемляют, он всеобъемлющий в нашей стране распространен, на нем говорят все, наверное, белорусы. То есть, ну, найти белоруса, который не знает белорусский язык, наверное, проще, чем белоруса, который не знает русский язык. Поэтому про какое-то ущемление, если и говорить, то белорусской мовы, но никак не русского языка в Беларуси. Но мединскому, видимо, мало. Мы еще вернемся а, к теме русских там белорусских вывесок, о которых вот говорил Лукашенко, это еще будет. Но как бы такое вот заседание прошло. Честно говоря, глядя вот на такие заседания, как бы и то, что делает Бабич, и дополнительно ничего хорошего это не предвещает. Привет всем, кто присоединился дополнительно еще в чате. А теперь небольшая новость. То есть пока в Куропатах люди выходят, стоят на страже возле ресторана, чтобы добиться как бы, да, его закрытия и выполнения закона. Потому что есть же законные документы от 2012 года о том, что ресторан этот вообще не должен был там открываться. И фундамент должен был быть снесен, и все должно было быть возвращено в первоначальное состояние. Но почему-то он не был выполнен. Так вот, пока одни люди стоят и защищают куропаты ну либо молятся за них а другие люди до да, свободное время видимо вот когда они не стоят с камерами и не следят за первыми людьми вот они пришли почтить память собственно квадешников которые стреляли людей в куропатах вот такой сайт ну с одной стороны как бы да, чекисты пришли там помянуть квадешников что тут удивительного но новый час вот написал супрацовники кдб на грозеньшине ушановали память нкуусовцам вот они пришли стоят здесь возле памятника нквд супрацовники УКДБ по гродинской области ушановали память нкуусовцу якия загинули у свислачи и и районе 75 годов тому про это поведомил сайт гродинского а был то есть вот да, одни как бы сносят кресты а другие вот защищают их а потом приезжают в свободное время и поминают чекистов ну, такое себе мероприятие ресторан на костях так кто еще не подписал подписываем да сейчас в последнее время много разных петиций ходит и за возврат крестов я подписывал в бумажном виде когда был в куропатах кто не смог это сделать может подписать вот значит от таких более грустных новостей ну и к курлоппатам мы еще сегодня вернемся не раз а, от грустных новостей к более веселым смотрите а, вот, на, на личине поставили крыш по устанцам 1863 64 годов ну кастуся калиновского то бок 10 крыжи износить а 10 их усталевывать Розенские активисты поставили крыш по устанцам Костусяк Клиновского на Кургане, на личине 14-го концевика. Крыш 5,5 метров. А теперь перейдем плавно к Бресту. То есть пока э, проходили э, разные акции да, в Куропатах, и народ туда обратил свое внимание. Не менее важные события разворачивались и в Бресте, который уже давно является одним из протестных центров Беларуси. Брест, Светлогорск. Так вот, в Бресте пошла просто волна уголовных дел. Мы знаем про, э, про Моисея Масько, э, про Фесикову про задержание там да про петрухина кабанова тоже преследуют тут есть вот фотоотчет отчет затримание белсад поведомляя затримание у берости на 6 аккумуляторного завода вышли несколько сотен человек то есть разрастается постоянное движение приходит все больше людей и значит вот на площади ленина были затриманы александр кабанов змитер викалюк на улице советской милиция схопила еще несколько человек. На данный момент затремано минимум 15 человек. Ну, это новость за 14 апреля. Вот. Что там проходило? Против завода iPower. Вот, видим, толпы людей. У Лады выросли... Роман Кисляк, какая же. У Лады выросли закрутить хайки. И перешли до серьезных репрессий, затримавши самых активных удельников протесту. А рыса уже пройдена, людей их это не, не спынить, И они будут домогаться закрытия этого завода. То есть, как не пытаются бороться с движением с этим, оно до сих пор продолжается. И по последним данным людей, которые выходят покормить голубей и протестовать становится все больше. А вот более конкретно по Петрухину. То есть давление на Петрухина активно, особенно идет. Ну как, собственно, на всех тех, кто э, борется там против завода. Так вот, значит, Петрухин над Петрухином состоялся суд. Его обвиняли в клевете, в оскорблении сотрудников милиции, и ему э, дали огромные штраф. То есть мы помним, как вообще проходил сам этот суд. Как от туда не пускали правозащитников, туда не пускали просто людей, желающих посмотреть, журналистов. Там очень-очень дозировано запускали. Зато туда нагнали участковых, туда нагнали разных ментов. Они там сидели, значит, ну, чтобы не пустить туда нормальных людей. Вот. И все закончилось, естественно, обвинением. Мы знаем, что у нас по статистике 0... 0,18% оправдательных приговоров, насколько я знаю, по уголовным делам. Так вот, смотрите, что было по Петрухину. Суд Ленинского района Берестя признал блогера Сергея Петрухина виноватым у образе и поклепи на милициантов и покарал буйным штрафом у 9180 белорусских белорусских то Топок 360 базовых величиню. Так само Петрухин мусить выплатить милициантам 5770 рублей моральной компенсации это у додаток, до да, 9 тысяч 180 рублей а, то вы, разумеете да и какая сумма у нас тут выходит штраф и моральную компенсацию сергей петрухин повинен сплотить с тягом месяца ну обычно вообще говорят как что там заплатить ну срок побольше а тут прям месяц то есть вот за месяц возьми и собери где-то херовую тучу грубо говоря денег непонятно за что то есть если вспомнить как суды были когда были тунеядские марши в приезде когда там обвиняли активистов в том что они хлопали хотя у них там на руках были любительские камеры надеты да на этих как его но ну, на ремешках вы вот знаете как у утихарей такие любительские камеры вот и как они держатся в руке то есть она лежит в ладони и ты по-любому никак не можешь хлопать если у тебя такая камера потому что ты разобьешь камеру но судим это было все по фигу и они признали тех кто снимал да за то что они снимали тогда тунецкие марши я не помню уже фамилию конкретно кого там судили признали виновным и дали там сутки или штраф тоже и здесь понятно то есть ни о какой справедливости и речи быть не может и Петрухин скажет, что если бы не эта справа, то была бы и То есть придумали бы. Тут суть в том, что давление идет по поводу борьбы с заводом, чтобы устранить Петрухина от участия в борьбе э, с аккумуляторным заводом. Вот. Так, следующая новость. Лукашенко запросили у Бруссель. Наша не его поведомляет. 13, -го, 13 -го, <coughs> мая у Брюссели отбудется обед с нагоды 10-й годовины исходнего партнерства под старшинством президента Европейской Рады Дональда Туска. Вот. И туда, значит, позвали нашего Усатого. То есть, ну, когда это смотришь, думаешь: Блин, ну почему в Гагу не позвали? Лучше бы позвали в Гагу. Почему в Брюссель? когда-нибудь, я думаю, позовут. Но это, кстати, не единственное. Его еще, я видел такая была новость, позвали на осенью, на открытие могилы Калиновскому, ну, когда будет перезахоронение. Его позвали и в Литву. Вот, а тем временем Виктор Лукашенко отрывал новую посаду. Вот так. И кем он там уже стал? Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет выполнять обовязки первого вице-президента национального олимпийского комитета замест Андрея Асташевича, який склал полномодство. Отповедное решение принято сегодня. На посещении Ваканкама, на МАК, Белта. А, то есть, сын Солнцеликова добавил еще одну должность не знаю какой еще ему должности не хватает для счастья может быть еще и коровник обосранный, к нему тоже прикрепят иначе ж не почистит никто если лукашенко не приедет вот а тем временем по поводу энергии тут бай сообщает если не будет форс-мажоров минэнерго про сроки запуска с и ценовые опасения потребителей до физического пуска С еще предстоит пройти ряд этапов. И если они пройдут без форс-мажоров, пуск состоится осенью нынешнего года. То есть, как говорится, приплыли, дожили, все. Сколько они откладывали, к осени этого года, возможно, начнет работать АЭС в Островце. А, кстати говоря, приближается время Чернобыльского шляха. Если кто забыл, 26 апреля проходит традиционное шествие Чернобыльского шляха в Минске. Ну и в других городах возможно я пока не знаю приму ли я участие в нем пока у меня нет такой возможности не забывайте про донат тогда у меня такая возможность будет вот и значит что еще здесь пишут что вот мы к нему физическому пуску идем готовимся но нам еще надо пройти ряд этапов сейчас мы находимся на этапе индивидуального опробования оборудования следующий этап гидроиспытания Цирк-промывка. А, oh, вот вот это слово мне нравится. Цирк-промывка. Uh, По-моему, у нас в стране вообще все цирк. Uh, цирк политика, uh, у нас uh, цирк в экономике, у нас цирк в коровнике, а теперь у нас еще цирк-промывка на атомной электростанции. Вот вот этого просто не хватало. Да? Вот на, на атомной электростанции uh, цирка не надо, пожалуйста. Давайте все серьезно. Холодная и горячая обкатка. Вот. А мы будем работать сначала при холодной обкатке на пониженных параметрах теплоносителя, а горячая обкатка предполагает рабочие параметры теплоносителя. После этого ревизия оборудования. А если на стадии обкаток не будет серьезных форс-мажоров, осенью мы должны пойти на физический пуск. Уточнил Михаил Михадюк. Это вот начальник вот этого вот всего. Мы предлагаем... Мы прилагаем все усилия, чтобы в этом году блок включить в работу, заверил он. Я напоминаю, что после ввода в действие вот этой станции на Беларуси повисает кредит, который, кстати, по последним сообщениям, Москва не захотела уменьшить, там какие-то льготные условия предложить, то есть Лукашенко попытался попытался скажем так снизить сумму кредита но ему жестко ответили что нет дружище и ты будешь платить все 10 миллиардов на этот раз также еще сообщили что новость связанная скажем по теме то что будет отработанное топливо здесь хранится то есть его будут привозить и хранить у нас так что как говорится получаете еще и ядерный могильник добавьте к этому свинец отработанные вот это всю труху, которая будет с Брестского завода, еще какую-нибудь гадость, и как бы экологически чистая и счастливая Беларусь нам обеспечена на долгие годы, вот. Но на самом деле есть хорошие новости. Профсоюз Рэп, кто говорит, что Профсоюз Рэп не работает, ничего не делает, вот интересная новость. Дело о ликерке. Профсоюз Рэп отсудил более 70 тысяч долларов. Гомельский областной суд. Поставил точку в резонансном деле о пропаже водки на 170 тысяч долларов. Нихера себе кто-то напился. Да. Двух кладовщиц-членов профсоюза суд освободил от выплат полностью. Третья, признавшая свою вину, заплатит на 52,5 тысячи рублей меньше, чем требовал наниматель. Общая сумма, на которую были уменьшены выплаты для членов профсоюза, более 70 тысяч долларов. А если бы они не вступили в профсоюз рэп, соответственно, и их бы никто не защищал, то они бы, короче, стали анальными рабами на всю жизнь, судя по всему, по количеству сумм. Потому что если сравнить зарплату до русской кладовщицы и посмотреть на вот эти суммы, то я думаю, что еще бы лет 50 или 100 пришлось бы работать, чтобы вернуть это все. Значит, суть. Напомним, что 4 января судья суда Центрального района Гомеля Андрей Целуйко отказал Гомельскому ЛВЗ Радомир во взыскании из бывших кладовщиц предприятия свыше 96 тысяч рублей недостачи. Вообще, сейчас какие-то просто проблемы пошли с недостачами. На складах, в разных магазинах, там в райпо, в сельпо, где угодно. Иногда к этому прибегают сами работодатели для того, чтобы просто меньше платить своим работникам. То есть они каким-то образом вот такие дела инициируют и потом просто высчитывают от зарплаты деньги и в итоге они просто меньше платят и все есть такая практика к сожалению иногда вот по поводу куропат еще интересное высказывание было сделано нобелевской лауреаткой по литературе Светланой алексеевич ну довольно спорное высказывание Куропата. Она сказала так, ну то есть по поводу того, почему так мало людей выходит. Она сказала, что ж такое с нами отбылось, что мы не сопротивляться. Я думаю, что это не отжитая психология Ахвяры. Наше житё у лагеря, которое еще протягивается, было занадто долгим. И каждый, отчувая себя Ахвярой, никто не отчувая себе отказанным за чтости, никто не, от... не задает пытание ни в школе, ни дома. Про вину, про грех про то что треба заробить и тому с нами можно робить все отказалась светлана алексеевич но ну, это довольно спорное, я бы сказал высказывание поскольку мне кажется что дело не только в страхе то есть алексеевич все свело к страху что типа белорусский народ боится и поэтому не выходит нет дело не в этом я бы сказал что на самом деле причин почему так мало людей защищает куропаты гораздо больше Первое из них это тупо несведущий не, сведущ, не, сви, не это, а, непросвещенность людей да, несведущий по этому вопросу. То есть люди просто не знают о том, что за куропаты и что там происходит. кому-то это не интересно просто они не слушают такие новости то есть новости проходят в сМИ, но они их просто пропускают. Типа, пофиг, у меня там игры что-нибудь такое, кто-то экономику смотрит, кто-то внешнюю политику, да, кто-то вообще живет там российской повесткой какой-то, как там Путин в Сирии воюет и прочее, как там Навальный протестует. Тут сейчас выборы в Украине, да, многих отвлекают тоже. Кстати, по выборам, по поводу выборов в Украине, я завтра планирую большой стрим с Дискордом, свободный стрим со Скайпом. Возможно, удастся выйти на связь с украинскими блогерами, поговорить прямо по ходу дела. И мы вместе узнаем кто же там будет побеждать поэтому завтра заходите я сделаю сегодня после этого стрима анонс через некоторое время вот это как бы наперед вам вот, небольшой такой инсайт так вот по поводу алексеевич другая причина кроме э, незнания это на мой взгляд безразличие то есть люди некоторые знают но им безразлично таких даже видели то есть они проходят мимо интересуются даже ездит, в поедем, поедим, чтобы поесть. А когда им говоришь о том, что там произошло, они отвечать просто: ну да, это очень печально. Люди погибли, их расстреляли. Ну а мы-то что можем сделать? Будем пить, гулять и веселиться. Что такого? Просто всякое бывает. А страх это уже на другом месте. Вот. А теперь следующая новость. У городни повесили шильду у гонор-письменника Алексея Карпюка. Это Белсад, поведомляет. Беларус фронтовик, вязень концлагерю, диссидент, один из керников демократичного руха у городни, початка 90-х, Лепшийся сябро Василя Быкова, один из самых яскравых и значных белорусских прозаиков 20-го стогодия. Титулы Алексея Карпюка можно переличивать долго. Белсад разбирался, чему его имя у Беларуси застается маловядомым. Вот такая статья. Кстати, ссылки на все статьи, на все новости, которые я зачитываю, есть в описании. Заходите, там есть ссылки на все статьи, вы можете перечитать более внимательно. Привет всем, кто присоединился. А, так. Привет с Кривого Рога, живи Беларусь. Привет Кривому Рогу, слава Украине и живи вечно. Вот здесь значит фотоотчет по поводу открытия таблички почетной и вот что пишут. То есть обычно почему-то в среде ватников принято говорить, что вот там все, кто белорусские патриоты, там им платят поляки, они там все за поляков. А тут как бы да интересная вещь. Такая вот, видите, заголовок. «За польскую мову у хате мог отримать тумака». То есть, история о житях этого сипха человека, нагадывая Одиссею, Алексей Карпюк народился в белорусской селянской семье в лесце э, страш, страшного сегодняшнего Белосточина. Батька выховывал у белорусском асяродье. Олег это была Польша. А белорусы в у той, у той период лечились людьми другого гатунку. И он учился у польской школе. И одноклассники смеялись с его белорусской мовой. В свою чергу коли у хатии и он хоть слово сказал по польску то одразу отрымал тумака от мати и от батьки и эту повагу до беларуси до местовой культуры и он пронес с собой про все жить сгадывая дочка письменника валентина карпюк то есть видите когда интересно такой прям нежданчик вот для ваты я не говорю уже там по поводу истории с Рамуальдом Райсом, да, когда вот эти так называемые издания, которые ватники говорят, они там про польские, прям, ну вот Белсад тот же самый. Белсад осветил дело по поводу того, что хотят героизировать Райза Райса, там, и некоторые как бы, его биографию пытаются осветлить. Но это очень спорный персонаж, который сжег там несколько деревень в Восточной Польше белорусских. Так вот, и а кто вы думаете об этом в первую очередь стал говорить? Белсад кстати да про польское издание что говорит о том что в польше такие демократии есть потому что в россии там бы все осветили прекрасно это наш герой все он там хороший он там вообще и в туалет не ходит даже вот а тут все как бы по полкам разобрали четко радио свобода написала наша него то есть оппозиционные издания. с возмущением естественно потому что ну как-то так ромальта из белорусов убивала а тут его пытаются осветить так что вот пример вот пожалуйста еще стоящие патриоты беларуси а, вот это я уже говорил литва собирается запросить лукашенко на пер... на калиновского ну, то есть на перехование вот будут их этой порешки там а, раскопывать и на меньшее место перекладывать Перепахвать землю а, вот новый час поведомляю треба больше золота Международный валютный фонд погоршил прогноз росту белорусской экономики у 2019 году. Еще в у кострычнику МВФ прогнозовал рост экономики Беларуси на 3,1%. Зараз г это личба складает 1,8%. Тоболком Амалю двоя. Удвоя ниже. Что это означает? И вот тут такие анализы. Означает это, что наша экономика працуя кепска. А мы нам. А, и лепи, и не ведали. И лепее не будет. покуль кульцы руя лепее не будет. На перш лепи не будет а, у депрессивных регионах а, Но это вот в этих регионах, которые были подняты с колен и из руины из пепла. То есть, чем депрессивнее регион, тем у нас больше внимания власти, как бы, а толку ноль. Вот. А малетна слово с такой высновой МВФ, Федерация профсоюза у Беларуси. А, за МВ, МВФ федерация профсоюзов беларуси заявила что украине наличивается несколько десятков депрессивных районов с пункта ухлечения по меру <coughs> заработной платы семьи которые живут там не могут себе дозволить куплять минимальный споживецкий набор продуктов это кстати правда да есть зарплаты по 250 рублей в городах если что ну а я вроде про деревни не говорю то есть ну кто-то получает нормально там большие зарплаты 400 рублей например это много но далеко не все больше за все таких районов у витебской и махилевской областях ну, да это известное дело называть гт районы у федерации не стали но мы догадываемся там миорский всякие такие вот а, так нагадаем у травне минулого года у целом по краине было 35 таких проблемных районов. А в листопаде 6. Серот их шарковшинский Брославский, Мьорский. Тут зарплаты не дозволяют набор продуктов и оплатить послуги у межах минимального спожевецкого бюджету. Вот. И далее МВФ, значит, продолжая анализ они говорят что надо увеличивать Беларуси как бы, да, золотой запас что надо работать над развитием экономики Тут вот что приводится еще а алена Урат те горши мвф техроши мвф по на развитие регионов то есть но ну, мвф там планирует выделить что-то вот и значит что тут приводит еще у нас и так проблем хапая. вот еще в ходе сходно с лютовскими дадинами минфина Долговые выплаты Беларуси складывают 3,5 миллиарда доляров. У 2020-м 3,9 миллиарда доляров. В 2021 го годе 3,7 миллиарда доляров напруженный график платежов. Подерж долгу, как называют его улады, промышляя шукать гроши по всем свете. Для финансования долговых выплат. Кредит в МВФ один из самых данных вариантов вырушить эту задачу ну честно говоря очень радует что лука начал искать таких кредиты и омвф для этого ему конечно придется определенные условия там выполнять но это лучше чем с кремлем поскольку наша одна из главных проблем в том что он все время брал деньги у кремля в основном преимущественно там две трети это из россии из банка евразийского развития большая часть денег но кому мы должны из-за этого сейчас мы попали в сложную ситуацию то есть всякие бабичи мединские приезжают к нам как к себе домой помыкают э, нашей политики культуре делают что хотят то господину послу там надо перед ним извиниться там за что-то то понимаешь в культуре надо меньше белорусской мовы а русский язык надо защитить то надо еще что-то сделать вывески там поменять то и, короче сапоги почистить конечно обязательно э, господину послу надо без этого никак. Это вот из-за того так и бывает. Надо диверсифицировать свою экономику, хотя бы вот в плане взятия каких-то кредитов. Не только у одного Путина. Брать. Вот. Еще новость, связанная с экономикой. Беларусь оказалась в лидерах на постсоветском пространстве по росту цен в первом квартале. Об этом вот сообщает телеграм-канал. Чай с Малиновым Вареньем. А Беларусь. С показателем 2,6% заняло второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в первом квартале 2019 года, в март к декабрю. Об этом свидетельствует проведенный Белопан анализ данных национальных органов статистики. Лидером оказался Узбекистан 4,3. Второе место с Белоруссией разделили Армения и Грузия. Меньше была инфляция в Украине, 2,4%. В Молдове, 2,2%. В России, 1,8%. В Латвии, 1,7%. В Таджикистане, хм, странно, 1,5%. В Азербайджане, 1,4%. Казахстане и Литве по 1,3%. А Эстония, вообще, 0,3%. Ну, это Европа. Эстония, одна из самых успешных постсоветских стран, которая интегрировалась уже в Запад. И чувствуют они себя нормально. В Кыргызстане... Цены не изменились. Из Туркменистана данных нет. Ну, как бы, э, привет э, потомкам Туркмен туркменбаши, которые там до сих пор управляют. Как бы, Туркменистан это отдельная тема. По росту цен в марте Беларусь заняла девятое место, 0,4%. Это, это если только за 1 март. Большие показатель зафиксированы в Узбекистане 1,2%, Латвии 1,1%, Грузии 1%, Литве, Украине по 0,9%, Азербайджане 0,6%, Казахстане и Молдове по 0,5%. Меньше инфляция была в России, Таджикистане и Эстонии по 0,3%. Это именно за март. И Армения 0,1%. В, Каз... в Кыргызстане цены снизились на 0,3%. Вот. В провозглашенном Приднестр... в Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за 3 месяца на 1,5%. За март на 0,4%. Напомним, в Беларуси власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не менее 5% от декабря к декабрю. По итогам первого квартала рост цен не должен превысить 2,7% к декабрю 2018 года, второго квартала 3,5%, третьего 3,7% и в конце года 5%. В Беларуси незначительно выросли инфляционные ожидания населения. Так, 79,8% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти быстрее, чем сейчас. Либо также интенсивно. В ноябре прошлого года 79,5% так считало. Это следует из обнародованных Национальным банком данных за февраль. Остальные прошлые считают, что рост цен на товары и услуги замедлится. Ну, это чиновники, которым, в принципе, наверное, все равно. У них просто зарплата рост зарплаты ускорится. а 79 процентов белорусов они считают таки по-другому вот пока в украине прошли просто шикарные на мой взгляд дебаты на стадионе то есть нам о таком только мечтать но как бы не все так плохо анатолий лебедько попытался скажем так вызвать лукашенко на дебаты но знаете что из этого получилось ничего не получилось и это как бы неудивительно поскольку у нас как бы демократии давно нет и Лукашенко даже уже не заполняет сам заявку ну когда он там баллотируется в президенты то есть кандидат должен приходить заполнять там на участке какую-то заявку голосовать там прочее а он уже это не делает по-моему даже с 2006 года насколько я слышал вот и как бы о каких дебатах речь дебаты у нас были один раз как, как так же как и выборы в четвертом году так вот а лебедька Дал Лукашенко 24 часа на ответ. И Лукашенко, конечно же, проигнорировал. Как бы ни, никто не сомневался в этом. Так так называемый народный дедлайн для Лукашенко. Вот Лебедько сказал, что по возле теории 6 потисков руки это видео у любым выпадку на протягу дня потрапить до Александра Лукашенко. И мы почуем от Ягод, где и коли будут отрыманные отказы на народные пытания отказал анатолий лебедько ну судя по реакции нигде и никогда не будут получены только после смерти диктатора либо его ареста кстати вот если вы считаете что у нас там не хватает золотого запаса у нас цены растут и все короче плохо то видите кому-то оказывается живется гораздо хуже вот беларусь окажет коммунитарную помощь мазамбику и зимбабве вот мы даже оказываем помощь Мозамбику и Зимбабве. Делимся, так сказать, своим добром. Самое главное, чтобы в будущем нам не поменяться ролями и не получать, скажем так, наоборот, помощь от Мозамбика и Зимбабве. Потому что, судя по положению в экономике, все скоро может оказаться именно так. Вот, значит, что сообщает у нас новости Mail.ru. Пострадавшие страны Беларусь отправит сахар, муку, говяжью тушенку, консервы мясные для детей, мыло, одеяло, стиральный порошок, одежду и обувь для взрослых и детей, школьные тетради, кружки и столовые приборы. На сумму 656 421 белорусский рубль. Вот так. Ну что, окей, хорошо. Вот. И еще интересная новость. Беларусь и Казахстан отказываются покупать товары с пометкой «Сделано в Крыму», то есть в оккупированной, аннексированной России территории. И как они это поясняют? Отказались, вот, объясняя это сложной геополитической ситуацией. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в интервью агентству РИА Новости. Есть проблема выхода на рынки сбыта крымских товаропроизводителей, в том числе на экспорт. В свете нестабильной политической ситуации во многих местах настороженно относятся к реализации продукции с маркировкой «Сделано в Крыму». В частности, Казахстан и Беларусь отказываются от закупки таких товаров, сказал Катырин. Вот. И, значит... Я даже слышал такой ответ из России, что, как бы беларусь там не уважает крымских татар или что-то такое ну короче глупый какой-то ответ то есть понятно почему беларусь и казахстан отказались от покупки таких товаров зашкварных то есть в плане качества они может быть и хорошие но тут дело действительно геополитики что это за территория и это хороший ход поскольку я надеюсь рано или поздно крым вернется вернется в родную гавань в украинскую и Тогда как бы состоится суд над мерзавцами, которые его отжали. И все это, я думаю, припомнится. Беларусь, кстати, не признала аннексию Крыма до сих пор. Не признала Приднестровье, вот эти все Абхазии, там Южные Осетии, которые Россия создала. Вот такие непризнанные государства. Хотя очень часто, к сожалению, наши представители в ООН голосуют в угоду Кремля. Но это опять-таки возвращаясь к теме долгов огромных видимо из-за этого вот но не все кстати так плохо к выборам видимо мы кстати еще поговорим когда лукашенко сказал когда будут выборы и парламентские и президентские так вот к выборам в беларуси хотят повысить пенсии на 14 процентов и также профсоюз РЭП приводит статью о том как отличаются выплаты у нас и в других странах власти планируют в этом году 19 то есть поднять пенсии на 14 процентов до 411 рублей у них уху себе кто ж таки пенсии получает а, уже подготовлено предложение об очередном повышении выплат и в ближайшее время его намерены направить на рассмотрение в правительство и президенту и вот приводится сведения что в беларуси средняя пенсия по возрасту в марте составила три с половиной рубля власти планируют поднять средний размер пенсии до 40% процентов от средней зарплаты по стране. Сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019. Вот. А тут приводится по ссылке размеры пенсии в других странах. Значит, вот смотрите. Российская средняя пенсия для сравнения в феврале составляла была... 14 1116 российских рублей или 462 белорусских рубля то есть больше чем у нас в россии средняя пенсия дальше в марте украинские пенсионеры в среднем получили 333 гривны это вот по сообщениям оттуда или 244 белорусских рубля это меньше чем у нас в эстонии в 2018 году средняя пенсия по старости составила 441 евро или 1059 белорусских рублей, что на 35 евро, 84 рубля больше, чем годом ранее. То есть там пенсия существенно отличается. Приветствую всех, кто появился в чате. Всем до да, витания. Анатолий, привет. У нас тут новости идут сегодня. Вот. Значит, что еще? В Литве с начала года также индексировали все пенсии после чего они увеличились на 7,63%. В феврале средняя пенсия по возрасту составила 344 евро, или 826 рублей на наши деньги. Это литовская пенсия. Средняя пенсия по возрасту у латвийских пенсионеров за 2018 год 320 евро, или 769 рублей. То есть, если посмотреть, то в сравнении с Литвой, Латвией и Эстонией у нас в 2 три раза меньше, ну, сравнение с Эстонией в три раза у нас меньше на пенсии в среднем. Такие вот дела. Но если они поднимут на 14 процентов, то это прекрасно, как говорится. Ничего такого. Но посмотрим, откуда они только деньги возьмут. То есть это какой-то пир во время чумы в стране. Огромные грядут внешне выплаты по внешнему долгу, как бы денег не хватает. А тут ставят памятники коровам и собираются поднять Пенсии и непонятно не откуда. То есть, где они будут брать на это кредит. Но ну, мы посмотрим. По поводу Куропат. А теперь нам обещана война. Активисты обмерковали оборону Куропат. Сегодня у Минску. Ну, то есть, это 16 апреля. У Минску громадскость распрацевала план деяния по обороне народного мемориала на ближайший час. То есть, вот, собрались э, в Минске. В офисе psdp это на кульман на кульман 9 насколько я помню вот и значит и обсудили я там не присутствовал к сожалению к сожалению хотелось бы но к сожалению возможности не было да. но посмотрим протоколы то есть что у нас тут пишут тут сначала приводится по поводу борьбы с рестораном и вообще там борьбы активистов за куропаты с 12-18 год что было и говорится о том какие сейчас вообще предпринимаются действия то есть кроме все знают про стражу что там стоят активисты что подавали подписи собирали на что-то вот что тут происходит активисты измагаются за вертание вырванных крыжов при допобозе с ворота у Держорганы. Змитер Дашкевич уже подал заяву в Генпрокуратуру относно сносу 70 драуляных крыжов 4-го Але а Олесь Чахольский так само отправил сегодня Генпрокурору документы по 24 снесенных железных крыжах. Згодно с Конституцией и Кодексом по культуре громадкости э, громадкость мая право э, зн... знайомится с проектом Зазначила Ганна Шапутька. После первого взноса у крыжов она дослала запыт у Прокуратуру. Как доведаться, на какой подставе были изнесены крыши, а также зворот до Лукашенко. Еще и теперь сбор подписей под аналогичной электронной петицией. Теперь рахтуется зворот у Министерства культуры. У им активисты отзначают, что плоды Брама, усталиванные у Куропатах, нияк не соотносятся с мемориалом. И потребует вернуть знесенные крыжи. Так само потребуется э, зладить громадское обмеркование проекту, провести конкурс и только после этого проводить працы у мемориале. То, что отбывается у Кропатах теперь, активисты лечат беззаконие. Якое э, супер речить нескольким белорусским э, нормативным актом. Админ культа потребует отказать на пытание, повод ли якого проекту проводится рации и кто выделил выделил на на их проведение ну тут можно сразу сказать что это проводится все по проекту лукашенко он это как бы подтвердил там на линии сталина работает там субботники своем ну как всегда он это сделал глупо наговорил там всякой ерунды но мы еще на к этому наверное, вернемся к вот значит дальше что а прочь того, у мемориале протягиван тримать молитовный чин в ближайшую неделю 21 красовика, и которая будет вербный для православных и великодной для католиков. То есть Пасха. В 14.00 по периметру Куропатов пройдут крыжовым, крыжовым шляхом. Сбор для крыжа покутал. То есть будет в воскресенье завтра в 14.00. Крестный ход в Куропатах, поэтому приходите, если можете. 1 мая, 1 мая, исполнится 30 годов, как отбылась первая шматкотфесийная молитва в Куропатах. Эту дату предлагают отзначить шматкотфесийные молитвой у мемориале от 14 годины. На Радоницу активисты подали заявку на проведение Крыжового шестя от Святого воскресенской церквы на улице гамарника у куропаты то есть будет крестный ход так само протягиваются что что молитвы молитвы в мемориале а 19 то есть каждый день в 19 часов постоянно проходит молитвы там в самом центре на голгофе поэтому тоже приходите приходите конечно постоять на на стражу возле ресторана поедем поедим каждый день смена бхд в среду там с 12 часов все остальные с 16 часов стоят поэтому подходите там к 16 часам ну либо в среду к 12 либо когда можете не обязательно стоять все время можно подойти просто ненадолго поговорить пожать руку активистам показать свою поддержку как бы это очень важно на самом деле поэтому если можете обязательно сделайте это в любой день а, так, это уже была новость. Вот, а еще, видимо уже дрозды все застроили и у дроздофилов закончились свободные участки. Вот Знаете, если нет, то можете посмотреть, как Лукашенко с легкой руки раздает своим хлуям за хорошую службу участки в дроздах. Так вот, видимо дрозды уже все. А там есть дрозды 2, и 3, и, наверное, и сто пятьсот Так вот, э, Тутбай сообщает о том, что начался чиновничный беспредел настоящий. То есть власти изымают у владельцев дорогие участки в элитном поселке Цна. Ну, то есть, где Цнянское водохранилище, видимо, там. Я там не был, к сожалению, пока еще, но вот видите, такое дело. Смотрите. В элитном поселке, да, у цнянского водохранилища все очень хорошо. Ну какие могут быть проблемы у владельцев респектабельных коттеджей? И все же некоторые хозяева дорогих участков по улице Десенской недовольны. Они уже много лет ожидают подключения к инженерным сетям. Те, кто построил дома, жить в них не могут, потому что здесь даже электричества нет. А власти города, которые вроде как должны были провести необходимые коммуникации, проблему решают своеобразно. Изымают пустующие участки и незаконсервированные недострои. Их владельцы негодуют. Это чиновничий беспредел. Если бы были коммуникации, мы бы уже давно построились. Как, эти, как выглядит эта земля и что говорят в администрации. Суть такая, что чиновники не хотят проводить туда коммуникации никакие. Люди, естественно, ждут. А чиновники потом это расценивают как то, что вот они не используют земельный участок и потом по закону там через несколько лет его как пустующий признают забирают хотя это элитные участки то есть я не говорю вообще про дрозды там кто-то пытался застроиться с давних пор там построить дом но когда дроздофилы об этом узнали они просто выгнали оттуда этого человека предложили квартиру в Минске где-то и все то есть чужие там не ходят это только для своих а теперь видимо вот уже решили немножко и так подзаработать, вот то есть вот тут фотография уважаемый Александр Евгеньевич, вот фото да, подано в суд исковое заявление, администрация советского района города Минска в исполнении поручения по пункта такого-то такого-то года о некоторых мерах тра та та вот о некоторых мерах по сокращению незавершенных незавершенных строительством незарегистрированных жилых домов дачи извещает вас о подаче в суд та, та, та. вот так незавершенного строительства незаконсервированного жилого дома расположенного та-та-та, окончательное решение по существующему заявлению иска будет принято судом ну, а то есть вот изымают изымают изымают вот тут участки все то есть такие дела вот тут статья, в которой приводится подробно все, все со свидетельствами, да, с подтверждениями, все документы. Тут с чиновниками они пытались вот даже предлагали мировое там заключить соглашение, но они не соглашаются, они все равно давит людей, пытаются отобрать эти участки. Видите, как дела у нас идут. Тоже еще. Прям новость, да, которая взорвала общество, ну, как бы многие об этом и так знали, просто об этом публично сильно не говорили. Ну, не принято было просто, знаете, чтоб не огорчать товарищей посла там Бабича и, и прочих других. Наша власть не говорила, теперь об этом стали широко говорить. То есть режим чувствует угрозу. Исследование показало, в Беларуси резко выросло количество пророссийских пропагандистских ресурсов. То есть, говорится, мы об этом и так знали, но кто-то этого прям в упор не замечал возможно теперь начнется более мощное противодействие скажем так с предателями и вот это вот эта пятая колонна пятая колонна внутри беларуси вот как бы даже составили основную карту в витебске главный такой пропагандистский ресурс кремля это ведь в Могилеве, Могилев бай пророссийский в гомеле наш гомель брестская область брест драник гродно это Грод гродно-дейли то есть вот это пропагандистские ресурсы, которые пытаются там продвигать политику Кремля в Беларуси. То есть в каждом регионе мы видим, создан как бы независимый ресурс, который вроде как белорусский, даже там в некоторых названиях используются, да, какие-то э, такой с белорусской окраской, да, может там даже на белорусской мове что-то публикуется. Но я не проверял, не знаю. Но предполагаю, что может быть и так. Возможно, там даже перепечатывают некоторые статьи оппозиционных политиков, как это делают это, как его граждан гражданское согласие то есть это коллаборационистские ресурсы направленные на разрушение независимости беларуси на создание фейковых новостей и продвижение повестки кремля в беларуси на зомбирование белорусских граждан я главное это, это то что они действуют под видом независимых изданий то есть как бы они белорусские как будто но когда начинаешь копать оказывается что корни то у них идут из москвы причем корни совсем Совсем такие неповерхностные. Вот. раскрыли целую кучу таких изданий. Вот здесь более крупная подробная картинка. То есть наиболее агрессивные источники. Вот это вот эти самые Могилев Бай, Гроднодели, Телескоп Минский, Драник, Имхо, Брестские Новости, Политринг известный, в котором, кстати, засветились и э, эти как многие наши, как бы, люди, которые были оппозиционерами, например, илья добротвор засветился работой в этом издании приднепровье инфо да почти приднестровье вот дальше источники с высоким уровнем дезинформации то есть это агрессивные которые продвигают российскую повестку прямо вот кремлевскую дальше с высоким уровнем дезинформации в какой-то или б сонар 2050. То есть, видимо, 2050-2050 год это, видимо, дата, на которую Сонар планирует, что Беларусь будет проглочена Россией и окончательно пережевана, видимо, да. То есть они даже у себя дату уничтожения нашего суверенитета. Потенциальный план указали, скажем так. вот Дальше что тут еще? Какой-то Евразия Дейли. Чеснок, да, ну чеснок это уже давно зашкваренный, уже как бы не, не раз разоблаченный ресурс. Друзья, сябры, вот какой-то такой ресурсик интересный тоже. А, что тут у нас еще? Военно-политическое обозрение, но ну, это, видимо, просто про армию больше, там про успехи Путина, там Си, как, как, как там он в Украине, наверное, с фашистами сражается или что-то такое. Ну, это я так предполагаю, я не читал этот ресурс вот реагном ну тут без комментариев да дальше источники со средним уровнем дезинформации то есть такие себе как бы более более мягкие которые нельзя было назвать что прям они э, совсем пропагандонские но просто у них э, корни корни растут из москвы то есть вот какой-то рекс э, украина ру вдруг непонятно то есть украина ру а в беларуси действует ресурс такой странно newsfront но ну блин newsfront по моему это надо в агрессивные отправить то есть там прям жесть хотя возможно newsfront просто более агрессивно против украины действует а не против нас но то что против украины там это просто ну, сепаратистский рассадник а дальше что а какой-то вот конт какой-то а... Окопланеты. планеты материк то есть про такие мы даже не слышали фонд стратегии стратегической культуры политнавигатор вот федеральное агентство новостей Рубалтик.ру и что ищут военное обозрение ну и наконец менее активные источники дезинформации союз могилёв империя могилёв нет кстати сильно много могилёва то есть, если посмотреть, прямо вот. И тут Могилев, и, и здесь просто вот Могилев, Могилев Империя, там всякое такое. Гражданское согласие, да, попало сюда тоже. А, попало гражданское согласие. А, тут какой-то с российским знаком. Inspect by. Ну, про многие из этих ресурсов я даже никогда не слышал. Но тем не менее, разоблачена сеть. Целая их. Посмотрим, как отреагирует власть на этом вот а теперь пойдем дальше велсад поведомляет Тутбай, бай евро радио белопан радио свобода не пустили на выступ Лукашенки нема мессу то есть что что да как было выступление Лукашенко его послание к народу ежегодное вот и оказалось, что независимые СМИ занимают очень много места их так много, они такие большие, что им просто не нашлось места в зале физически, да, я имею в виду не в плане штата там, а физически, они такие большие корреспонденты. Надо было карликов присылать типа Путина таких, чтобы можно было засунуть в карман и, скажем так, потом вытащить там и все. А зато нашлось место для кучи разных развлеков там и прочих этих белорусских государственных пропагандистов то есть для... они занимают очень мало места у них это любительское карманное оборудование но ну, это я как бы опять-таки утрирую вы же видели наверное когда приезжает bt унт они приносят огромные старинные камеры такие прям наплечные наплечные такие гигантские у них там машины со спутниковыми антеннами подъезжают чтобы связь хорошая была и вот, вот они мало места занимают а свободные сми почему-то много и значит не пустили свободных журналистов это как бы показатель свободы слова То есть лукашенко не хочет отвечать То есть даже в отличие от путина если путин например на своей пресс-конференции которая там срежиссированы там э, что-то э, значит э, там какие-то вопросы специально отобранные то здесь лукашенко просто ниш не хочет отвечать то есть про какие дебаты речь есть, многие когда посмотрели дебаты вчера этого порошенко с зеленским говорили блин вот вот нам бы так ну ребята лукашенко даже не хочет хочется сми просто разговаривать только ему надо только подготовленная публика он знаете как плохой комик он только на подготовленную публику работает он не хочет дебатов и не может потому что ответить ну что он ответит если ему скажут чувак ты 25 лет у власти то есть зеленский пытался кидать предъявы порошенко типа ты э, 5 лет у власти да и вот и тут тут тут накосячил в общем такое ты это это не сделал а лукашенко 25 лет у власти то есть ему можно вообще все предъявлять и он будет во всем виноват потому что он в ручном режиме управляет всей страной то есть он не президент, он царь, по сути дела. Он даже в грязные коровники вот заходит и решает вопросы с обосранными коровами. То есть тут такие дела. Понятно, что он никакие дебаты в принципе не выдержит. А в Могилеве, вот Кибер пишет, в Могилеве многие зомбированы, нет активистов. В Могиле полно активистов. Просто об этом не говорят. В Могилеве мало публичных изданий. Там есть центр городских инициатив, открылся. Вот я же с Могилева вещал по поводу того, как продвигать активизм тогда в городе. То есть там есть журналисты, писатели, они достаточно много выступают. Центр кола действует. То есть там офис БНФ, там и другие партии. То есть там все, в принципе, есть. Дело в том, что почему-то там и большое количество пророссийских изданий. Вот в чем дело. То, что в Могилеве есть достаточно и про белорусских, об этом мы знаем. То есть там проходила конференция, например, в конце прошлого года, как бороться с российской пропагандой. Александр Бураков там выступал, Эдуард Пальчис. Там живет журналист и Денис Васильков, который тоже на многих мероприятиях там присутствовал. как бы Не все там так плохо, на самом деле, там много людей. Вот. Итак, пойдем дальше Не, про них на самом деле кибер много кто знает и они тоже ездят по стране и было много мероприятий это просто я в последнее время туда не заезжал как бы на куропаты был сосредоточен поэтому не освещал это так там, там проходит вот кстати лукашенко учредил герб и флаг Могилевского района блин вот когда я на это посмотрел вот смотрите вот это тонущие рыцари да по моему вот этот герб должен быть на городах где-нибудь там вокруг этого ладожского озера или какого-то мчугского где было побоище ледовое с рыцарями вот вот там по моему такой герб будет отлично уместен вот Это тонущий рыцарь а здесь это не знаю как то странно выглядит какой-то герб такой себе прикольный ну, учредил герб, как говорится, да. Только вопрос, зачем? Гербы, насколько я знаю, город, у городов были у тех, которые получали магдебургское право. То есть, они самоуправлялись. А у нас, как бы, самоуправлением в наше время очень плохо при Лукашенко. Поэтому сам факт предания герба городу, в стране, с диктаторским управлением, то есть, ну, это выглядит вообще как-то странно пишут в чате рыцарь еще и с усами ну так конечно мы же знаем у нас есть у нас в стране есть настоящий рыцарь усатый который воюет с крестами как дон кихот в свое время воевал с ветряными мельницами вот так что такие дела а теперь мы вернемся дальше к международным нашим отношениям мид послу р.ф разрушить наши отношения с россией внешним силам не удавалось десятилетия бабич смог то есть наш мид Кинул претензию такую прямо в адрес Бабича. То есть понятно, что Бабич вообще это такой себе персонаж агрессивный. Он, кстати, в свою команду постоянно сейчас набирает новых своих бывших поплечников, сослуживцев, там ГРУшников, всяких ФСБшников, таких вот силовиков разных, с которыми он там жестко решал вопросы разные внутри России, в регионах, где его назначали. То есть это такой генерал-губернатор, такой кризис-менеджер России, которого назначили в регион. Беларусь, который может уплыть из рук Кремля, Путин боится этого, и он назначил его, чтобы ускорить интеграцию. Но наши, как бы, хоть что-то ответили, несмотря на то, что у нас 100-500 болевых точек перед лицом Путина, которые не дают нам вырваться полностью из его корявых лап. Но, видите, как наши отбрехиваются потихоньку. И значит, вот Министерство иностранных дел Беларуси жестко, ответила на пятничное заявление посла россии михаила бабича о том что все сказанное и оппозиционеркой и президентом не имеет под собой ни малейших оснований то есть ну конопатская тогда говорила определенные вещи да и они бабичу очень не понравились мы как бы понимаем почему вот начальник управления информации цифровой дипломатии цифровой дипломатии что мид беларуси анатолий глаз заявил могу лишь отослать к нашему предыдущему комментарию по поводу его эмоциональных заявлений некоторое время назад, в марте, все сказанное нами ранее полностью подтверждается. Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между Российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством, хотя... В послании президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков. Напомним, посол РФ в Минске Михаил Бабич так прокомментировал слова депутата Анны Конопадской, сославшийся на слова самого Бабича о том, что стоимость АЭС снизилась на 3 миллиарда долларов а стоимость электричества будет в районе 4 центов. Знаете, что имеет значение в данной ситуации? В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот, то, что не удавалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удалось господину Бабичу буквально за несколько месяцев, заявил глаз. А бабич в интервью спутнику заявил что здесь и дискутировать особенно не о чем э так как все сказанное и оппозиционерки президентом не имеет под собой ни малейших оснований то есть но ну, он ведет себя гру грубо говоря э как хам а что же сказала Конопатская? вот есть такая статья тоже тут бай электроэнергия будет э не дешевой". лукашенко назвал цену аэс и допустил строительство второй станции то есть тут много чего много много всяких буков и он пытался, как я уже говорил, продавить то, чтобы было энергия дешевле. Но бабич это все присек. На ну, вот. Привет, Михаил. Присоединился к нашим новостям. Большое спасибо. У нас еще есть определенное количество новостей, кстати говоря. Вот Вайбер готовит версию мессенджера на белорусском языке. Такие дела. Об этом сообщает Новости БелТА. 18 апреля в минска вайбер появится белорусский язык информация об этом была размещена на официальном сайте мессенджера вместе с, с решением о выпуске полнофункциональной белорусской версии приложения было принято решение о э, проведении конкурса иллюстраторов вайбил вайбер по белоруску, который стартовал 17 апреля заявил на <coughs> заявки на участие принимают до 10 мая то есть вот И это кстати Следом за тем, что даже Одноклассники выпустили белорусскую версию, то есть можно перейти теперь в Одноклассниках на белорусскую раскладку, там все будет на белорусской мове. А теперь перейдем снова к Куропатам. На этой эта неделя прославилась не только, скажем так, заявлениями спорными Лукашенко и не только судом над Петрухином, но и по Куропатам. На этой неделе были суды по 5 апреля, то есть, ну, знаем, что активисты получили крупные штрафы по 4, по 5 апреля. Многие попали, в том числе, и на более серьезные наказания, Например, Статкевич за молебен сидел 15 суток, я не знаю, выпустили его или нет, нет информации. Павел Северинец сегодня вышел на свободу. И Винярский тоже. Вот, значит, что по этому поводу пишет Белсад? С раницы до вечера у суде Менского района разглядали справы оборонцев Куропатов Нины Богинской, Дмитра Дашкевича, Валерия Рабцева, Михаила Соболевского, Павла Северинца, Виталя Трыгубова, Дениса Урбановича, Филиппа Шаврова и Валентина, Валентина Я, Я, Я, Яромина. Вот. Это статья за 18 апреля, то есть 18 суды проходили. Да, я об этом слышал, но опять-таки, к сожалению, не мог принять участие по финансовым причинам тоже. Поэтому не забываем про донат. Ссылка на донат внизу в описании. Если вы хотите больше посещений судов, больше посещений мероприятий, куропат и такие да, стримы там, из Могилева, Витебска и прочее, которые постоянно проходят, мероприятия идут каждый день. Не забывайте да, про поддержку финансового канала. И тогда, конечно, я буду стримить. Потому что некоторые могут спросить, типа, а чего там все прекратилось как-то на этой неделе? Все грустно, не густо и ничего нету интересного. Но, к сожалению, у меня определенные проблемы есть и финансовые сейчас пока. Средства закончились после тех поездок на Куропаты. Есть определенные вопросы, которые надо решить там бытовые, личные. Поэтому я немного на этой неделе меньше делал видео, чем обычно. Но я сделал стрим про то, как делать стримы. Э, можете посмотреть. У меня на канале видео. И вам станет понятно, как настроить ОБС, чтобы все работало как надо. Даю авторские советы. Может быть там не все фишки и не все охват... охвачено, что надо. Но посмотрев это вы поймете примерно, какая вам нужна конфигурация оборудования минимальная, как настроить ОБС, и, может быть, подчеркнете для себя что-то новое и интересное. А мы перейдем дальше к штрафам. Значит, вот, 18-го кроссовика судили э, Павел Жичко, Анжелика Козлова, Антон Колобов и Алексей Карпачев. Это судьи. Покорали оборонцев курабатов штрафами у 236 базовых величений тобок у 6018 рублей Это на усих. И вось просуды Просуды. Так. 150. Валер рябцов 153 рубли. Это 6, наверное, базовых. Дальше. Змитер Дашкевич, 1275 рублей, то есть 50 базовых. Филипп Шавров, 1020 рублей, то есть 40 базовых штраф. То есть вот эти Лукашенки, всякие там их, вот эти помощники там с лесхозов и прочих госхозов, они выдирают кресты, им никаких штрафов за вандализм, ничего нету. А всякие вандалы ходят там, шашлыки жарят днем и ночью, и, и, их тоже нигде ни ловушки не видят, ни их там нет, и никто их не снимает. Лукашенко делает разные всякие спорные заявления, все это нормально, никаких оскорблений, никаких нарушений законов типа не вид, никто не видит. А вот защитником Куропат, пожалуйста, Михаил Соболевский 255 рублей, это 10 базовых, я так понимаю. Дальше Павел Северинец 1275 рублей, это 50 базовых. Ну хоть не сутки, слава богу, а то так уже 15 суток просидел. Виталь Трыгубов 510 рублей, то это наверное что, -то, наверное, 20 базовых или около того. Денис Урбанович 1275 рублей, 50 базовых, то есть еще. Вот Валентина ероминок 255, ну, 10 базовых тоже. А в общей сложности 6018 рублей за что? За то, что вышли и Попытались, скажем так, остановить безумие по незаконному сносу крестов. Никакой документации там у рабочих нет. Многие вообще не хотели объяснять, и, наверное, может, кто-то даже не знал, зачем они пришли. Я вон а, какого-то 13 по-моему, до апреля, когда был, когда металлические кресты убирали. Рабочие пришли сажать деревья, они даже не знали ничего, что как там делают. А перед этим брасеямовцы выдернули кресты. То есть не то, что там документация, рабочие вообще не в курсе, что чудо да как. Ну или просто притворяются, может. И никого не наказывают, самое главное. А, вот. Так что такие дела. А, еще новость экономическая. Теперь самозанятые нетуньяцы могут работать с юрлицами и ЭПшниками. Ох, слава богу, блин. Прям либерализация какая-то в экономике произошла. То есть Лукашенко, не глядя на весь свой совок в голове, должен все равно-таки делать то, что должен был. Вот почему нельзя было сделать вот это 20 лет назад? Вот что мешало? Зачем закручивать гайки? Все бы работало, люди работали, приносили бы прибыль экономики, и все было бы ништяк, и были бы рабочие места. То есть люди проработали на себя. Но нет, надо обязательно через шопу все сделать, как с обосренными коровами. Надо все закрутить, все отобрать, всех разогнать, а потом начинать опять создавать. То есть, вот видите, Лукашенко отменил указ по такой статье, как уже предпринимательство». Но ну, это, по-моему, до да, парламент еще это принял там в конце прошлого года или в начале этого. И дальше подписал указ номер 151, который которым в законодательство вводится нововведение. В четверг, 18 апреля, подписал президент Лукашенко, то есть самозанятым гражданам предоставлено право оказывать услуги и, выпол и выполнять работы не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. До этого самозанятые граждане могли работать только с физлицами. А перечень видов деятельности, которыми белорусы могут заниматься без регистрации ИП, то есть самозанятые, это те, которые могут как бы заниматься деятельностью ну как э, наподобие предпринимательской но без регистрации п то есть там наверное всякие свадебные фотографы там ремесленники такие да то есть они э, ну, ремесленники там на ремесленная деятельность отдельно ну, короче такие люди фрилансеры определенных профессий вот ремонт мебели часов э, что-то сдача квартир в наем то есть вот это вот такие виды деятельности ремонт обслуживания компьютерного оборудования теперь вот эти люди могут работать и с юрлицами ну это хорошая новость но на самом деле не все так хорошо смотрите ввиду последних событий когда всплыли скандалы с тем что лукашенко сказал что надо вывески на дорогах, например, там на русский язык переводить, потому что россияне могут приехать и не разобраться. Ну, сразу стоит вопрос: а почему, например, китайцы не, не, не всегда там переводят все на какой-то свой язык? Или японцы какие-нибудь? Ну тут, по-моему, вопрос простой: не можешь разобраться, какого хрена ты приехал, то есть там спроси у кого-нибудь, не знаю. То есть странная какая-то вещь. До этого все нормально, было разбирались, а теперь вдруг не могут разобраться то есть почему мы должны под кого-то подстраиваться первый вопрос можно просто сделать например дубль латиницы, скажем так вот это да потому что э говорят вот россияне приедут в беларусь и они не поймут вывески на белорусской мове а если приедут э туристы из вот тех самых 76 стран э для которых у нас сейчас безвизовый въезд если приедут гондурасцы они разве смогут разобраться на вывесках на русском языке может быть, надо было на латиницу продублировать белорусскомовные вывески? Может, это более рациональный и правильный вариант? Они помогут не только россиянам разобраться, но и гондурасцам, и немцам, и кому там еще, и финам, и норвежцам. Но, видите, у нас посмотрели на это дело по-другому. Значит, вот, Радио Свобода приводит такие данные. А, так, тезнякая российская мова зменских шильдов на надворот. И надворот над ангельских шильдов у Менску больше. Корреспондент Свободы подлечил шильды на розных мовах на столичном, на столичном проспекте незалежности от парка Челюскинцев до Кострочинской площади. Оборонить российскую мову в Беларуси попросил российский министр культуры Владимир Мединский. Во яна небыто зникая с шильдов. Во сейчас час у СМИ. У все, у все частей является информация об тем, что российская мова возникает с шильдов. На спортивных мероприемствах шильды на ангельской и белорусской, заявил Владимир Мединский. Ну да и правильно, а на какой еще? Белорусская мова на шильдах державных установ, российская на приватных. То есть все правильно. А на государственных учреждениях шильды на белорусской мове. Это государственное учреждение. Вот сделали все нормально. А на частных, на какой хотите, на такой вешайте. То есть вот. Хотите, открывайте, делайте на русской. Вы вот Радио Свободы, собственно, подсчитало вывески на проспекте Незалежности. Вот от Чулюскинцев и до Костричницкой. То есть по белорусскую 45 вывесок всего лишь, по-российску 135. И вот это мало для них. Они считают, что русский язык под угрозой, там он исчезает, его надо срочно защищать. На английском 49. То есть даже на английской мове в Беларуси вывесок больше, чем на белорусской. То есть, глядя на это, мы сра сразу можно понять, в, как, в чьей колонии мы живем. И кому-то это еще мало. Им это еще не нравится. Они считают, что это прям вообще. То есть, наверное, вообще не должно быть вывесок на белорусской мове. Чтобы россияне чувствовали себя комфортнее. То есть приезжаешь и все на русской мове. Блин, ну тут наглость посла и министра культуры просто не знает границ. Да, вот про школы тут пишут, школ то вообще не Ну, Есть, кстати, новости по поводу того, я их не зачит не буду зачитывать, но скажу, что добились в Гродно, кажется, открытие белорусскомовного, белорусскомовного класса там или что-то такое. Но это очень редкие исключения, скорее. Вот, э, так. Да, Кибер правильно замечание делает в чате. На английской мове больше, чем на белорусской. Да, действительно, 49 против 45. С цифрами не поспоришь, как бы, да. Хотелось бы поспорить, но не поспоришь. Это только проспект независимости. Да, в некоторых городах, в некоторых местах. Кстати, в некоторых местах, это, например, вот у нас там на общине на Могилевщине, я думаю, там соотношение совсем не такое. Там соотношение гораздо больше в пользу еще российской мовы, а не в пользу белорусской. И на китайском языке, кстати, вот не посчитали, появляются вывески на китайском языке. В Могилеве я видел на вокзале продублированные почти все надписи на китайском. Сегодня видел в Фейсбуке фотографию машины скорой помощи какой-то. Там тоже продублированные надписи на китайском языке. Так что у нас идет всестороннее развитие зря они тревожатся. С русским языком у нас в стране все нормально, никто никого не притесняет, и в плане там какого-то не знаю культурного там притеснения русских или там нацизма какого-то у нас этого нет, в принципе. Это все э, раздувается искусственно, истерия у нас в этом плане все нормально. Если что-то и надо в Беларуси защищать, то это белорусскую мову, белорусскую культуру, школы там, да. это да. А теперь ладно, перейдем от этой темы, ее можно муссировать бесконечно. То есть она настолько всеобъемлющая и настолько вот несправедливость это просто кипит в нашей стране, что о ней можно говорить долго. Но у нас и так сегодня новости довольно новостей много, и мы уже почти полтора часа вещаем. Поэтому ускоримся немножко. Вот. Значит, весна. Весна сообщает о том, что до политвязня Жемчужного не доходят листы. Политвяй Михаил Шемчужный, протягиваясь, находится у камен камерного типа ПКТ, у колонии у горках, куда и он был, переведен еще 21-й Шахалютуха. И он сидит с 21 февраля. Февраля, да. Сидит там. И... Смотрите. Из-за уваг администрации колонии и он не мая у у тем же режиме Здоровье так самого парадку то есть смотрите тут информация о том что а цензура не пропускает к нему письма фильтрует и значит письма как от самого его не доходят, так и не приходит от тех кто ему пишут и там, значит, говорят, что некоторые письма не пропускают с пометкой, типа, Вре вредная. А вот, значит, а, Алепроворонцем весны стало это дома про проблемы у ужа за корреспонденцией, и которые его отправленные листы знишаются с познакой у акте за шкоду державе, громадским обетнам, приватным особым». Вот. То есть его притесняют не только тем, что держат в ПКТ там месяцами жемчужного до да, старого человека истязают но одно это, ну, это давление то есть понятно но еще и корреспонденцию не пускают то есть мы смотрели выставку листы политвязни у олеся беляцкого он тоже рассказывал о том что там разные вещи как бы проходили но там по крайней мере больше такие письма доходило а жемчужного прессует как бы не, не на шутку за то, что он пытается бороться даже там, защищать свои права, подает жалобы, ему нехило достается. Поэтому обратите внимание, безусловно, на Михаила, на проблему вообще политзаключенных в Беларуси. Стоит обращать внимание, регулярно проходят форумы на тему политзаключенных. Можете посмотреть, на канале у меня есть видео с нескольких таких форумов. Я думаю, к времени приближения европейских олимпийских этих игр еще этот вопрос не раз поднимется необходимо добиваться освобождения вот значит радио Свободы еще пишет что лукашенко загадал взнос крыжов у куропатах разберитесь а кто этой крыжи ставил и кто им дозволял то есть такое наглое высказывание он говорит значит вот что александр лукашенко сказал что грамотянство мусить само ворушиться, то есть он душит гражданское общество он не дает вообще ничего действовать отбирает инициативу свалит кресты и при этом он говорит что это общество там должно что-то суетиться вот он вообще там значит он такой вообще как бы ни при чем и вот и пишет что а не только плакаться что не где крыжи изнесли не ну извините меня вообще-то общество не только плачется что где-то крыши стисли проводятся э, сходы вот был принят план действий по куропатам подаются заявления подаются заявления в прокуратуру в министерство культуры в администрацию президента э, то есть лукашенко сам ограничил возможность людям защищать куропаты и сам говорит вот они там плачутся не могут защитить но ну, вот некоторые люди защитили куропаты попытались это павел северинец вот филипп шавров Денис урбанович вот те перечисленные кому дали штрафы огромные они попытались только что-то там сделать остановить то есть ничего такого даже не сделали и получили огромные штрафы на 6000 рублей в общей сложности не на вот вот эти все люди а теперь лукашенко говорит якобы что общество должно вырушиться видите ли да но ничего оно не делает так и дружище этаж по твоей воле цыганская душа так вот он еще также сказал что наша громадянская с упольности мусить сама ворушиться, а не только плакаться что не декры жизни если нема больше у вас проблемы вы распирайтесь, а кто этой крыжи ставил и кто им дозволял ладно это особная размова их, Лукашенко, такой Лукашенко. Также он еще заявил, что вот, типа, пытался оправдаться. Меня обвиняют, что я там кресты снес, а вот ставить кресты, как бы он считает, что э, это тоже плохо, потому что там кому-то кому, э, кому -то вы могли в голову там воткнуть этот крест. Короче, ну какую-то чушь несет. Пытается оправдаться цыган но не очень успешно. Также еще Лукашенко сказал коли пройдут президентские и парламентские выборы вот это тоже очень важная новость он сказал об этом на своем послании многие ждали вообще когда будут выборы некоторые опасались даже что вот могут быть выборы президентские сейчас уже в летом например этим чтобы пока люди будут отвлечены там дачами отпусками по-тихому провести потому что конфликт с россией усугубляется и это надо сделать как можно быстрее но лукашенко сказал что все пойдет по плану в девятнадцатом году парламентские выборы а в двадцатом году будут президентские выборы вот он сказал что все будет по плану для проведения парламентских выборов и он пропановал семого листопада вот так что еще не скоро в конце осени только вот Значит, что еще? Не которые политики пропоновывают провести выборы в этом году, ну, но это Лукашенко, кажется. Бо э, споряльная атмосфера. Президентские выборы отбудутся в 2020, -м. мы не будем гуляться с народом. Выборчая кампания мусить пройти спокойно и организованно. Все лето пройдут парламентские выборы. Так что готовимся к парламентским выборам. Но ну, это как бы людей меньше волнует президентские все-таки больше дальше еще важная новость суд по военному кладбищу то есть пока разоряют могилы в куропатах прошел суд по военному кладбищу минскому где спецкомбинат снес тоже кресты и поставил какие-то безымянные непонятные надгробия и значит суд признал что спецкомбинат должен выплатить минчанам по тысячи рублей за моральный вред то есть это как бы для Беларуси такое себе событие довольно-таки важное и, можно сказать, ну не нонсенс, но очень редкое. Смотрите, в Минске закончился суд по военному кладбищу. И мы об этом и говорили. В предыдущих выпусках новостей есть начало этой истории. Жители столицы судились со спецкомбинатом КБО, который без их ведома убрал памятники и ограды с могил их близких. Суд Фрунзенского района Минска решил, что предприятие должно компенсировать... Трем и сам моральный вред по 1000 рублей. Вот. И подробная история этого: как все проходило. То есть, начало этой новости в предыдущих выпусках. Вот. Лукашенко об интернете. Не та обстановка в стране, чтобы всех душить. То есть Лукашенко в своем послании рассказал, что чиновники предлагают ему закрыть интернет, но он против. Хотя он, как бы, и так уже много чего закрыл, и он душит собственно говоря свободные сми И с его подачи мы теперь не имеем достаточной, скажем так защиты перед российской пропагандой потому что государство не может в должной мере бороться с путинизмом здесь а тем кто может лукашенко не дает он их опасается взять дело тут по а, и взять нападки там на белопан на другие разные сми обыск в белсате недавний и он говорит я никого не душу нет, все нормально лукашенко да опять говорит чушь как всегда вот выступая с ежегодным посланием александр лукашенко дал совет своим подчиненным как стоит работать чтобы не хотелось закрывать закрыть интернет то есть он попытался таким вот д'артаньяном себе показать что он защитник свободы здесь поборник прав каких-то и прочее что это вот какие-то чиновники его там попросили да а ему вот это не надо ну такое себе высказывание с которым можно поспорить и также вот он еще сказал если кто-то а ко мне приходят разные люди с предложениями хочет закрыть интернет какой-то отдельный интернет создать то ну, это чепуха надо в интернете работать то есть он такой как бы защитником свободы выступил чебурнетов и говорит нам не надо по российскому принципу ну кто его знает как говорит лукашенко бороться надо соответствующими методами без перебора но если уже ввязались в драку ну так и боритесь воюйте и побеждайте дал совет чиновникам президента да уж. вот еще интересный довольно курьезный случай произошел на выступлении лукашенко такой депутат как игорь марзалюк известный приспособленец и манкурт который когда-то был в оппозиции а потом когда укоренился лукашенко перешел на его сторону и теперь является как бы его таким поборником его подпевалый вот марзалюк всплакнул на речи президента то есть это прям попахивает каким-то не знаю смотрели видео с северной кореи когда умер ким чен Ир там все прямо э -э -э, плакали вот ну до такого еще не дошло но это что-то уже рядом как бы. это просто мм, попахивает вот чем-то таким то есть Морзолюк так растрогался э -э, что просто заплакал и вот его значит спросили э -э, наша него потекавилась все марзалюка что и он отшивал у а той момент э -э -э. Привкус пятой точки определенного человека, наверное. А, Калинейкая сволота незалежно Незалежно с якого зякой... периметра. По не нечто с ее израбить, с моей родимой. Мне все ровно. С якого боку будет заходить небеспека. но это хоть как бы приятно, что он не за Кремль топит, а говорит, что вот за Лукашенку любимого. То есть это уже как бы хорошо. Каждый, это Марзалюк говорит, каждый, поважающий себе человек, повинен ведать, что, одна, что есть одна краина, есть одна Беларусь, один президент, одна держава, сим, символы, которые усе незалежно от политических поглядов, повинны поранить. Сегодня были сказаны фундаментальные речи ä, по надполитикой. Это национальная вартость, которые э, повинны быть огульные. Так и сказал сегодня Лукашенко. Мы николи никому не отдамо свою украину Никому не дозволим ее разрывать. А коли нехто полезе, то Вось и все Это правильный подход Туда согласен, это правильный подход Но, блин, не от морзуляков всяких, когда вот это слышишь. То есть человек, который был я не знаю был ли марзалюк в партии наверное нет еще но который был как бы оппозиционером и потом стал подпевал и лукашенко как бы ну когда он такое говорит то очень сильно сомневаешься что он будет забороться за какие-то национальные ценности он любит переобуваться про геннадия давытька я даже не говорю то есть такие люди как давытька они были в партии потом они вышли из партии потом они там вроде как и за оппозицию а теперь они уже за Лукашенко. То есть, ну, когда они говорят, то мне. Я не верю, то есть в искренность этих слов. Короче, он настолько обурился прямо, вот, и так вдохновился словами Лукашенко, что он, что он так само потлумачил. Чему задавал пытание Лукашенко по руску Тому, что и он так выступал. Вот, значит, да. Согласен, да. А чем а, а чему ты так обураны сегодня был рашен чем морзалеком ну вот последняя новость как бы на сегодня которую хотел озвучить этот э, наш Нива поведомляя что Белнафтахим заявил про резкое погашение якости российской нафты вот и если это добавить к тому что лукашенко грозится в это э, в войнах с россией закрыть на ремонт э, трубопровод российский то это как бы ну я не знаю может действительно нефть стала хуже она все-таки тяжелая, а вот э, по поводу того что перекрыть хотят в трубопровод это как бы будет серьезно новый виток в борьбе беларошин чанова марзалюком обури ну марзалюк как бы он не вызывает особо доверия кстати романчук тоже поддержал лукашенко сказал что ему будет приятнее в его компании они в чем-то похожи вот и значит что еще тут у нас пишут что на протягу опошних нескольких дион отбылось резкое похоршение якости российской экспортной смеси юралс якая поступая транзитом в участок магистральных они автопровода от хомель транснафта дружба под автопроводе из российской федерации Вось поступая нафта с э, неякостью, с э, наявностью хлорорганических излучений, э, которые э, превышают в десятки разов ограниченное значение по стандарту, уведомляет Марина Костюченко. Отбор э, узоров нафты, выполнение и оформление э, паспорта якости лаборатории АТ хомель транснафта дружба э, отбывается у присутности представника транснафты у беларуси э, вот э, и значит э, как бы нефти говорят стало таки правда хуже и в комментариях пишут дружбе капец вот. так что мы знаем что Россельхознадзор запретил яблоки груши с беларуси до этого запретили поставки там говядины с многих мест и видимо в ответ на это лукашенко решил ответить ударом по нефтепроводу тем что он таки может сделать но эксперты сообщают что у него козырей остается все меньше в рукаве у россии в этом плане гораздо больше рычагов давления и если он будет действовать только такими методами а при этом уменьшая количество вывесок на белорусской мове и разрушая кресты в куропатах то вряд ли он чего-то добьется ну что ж на сегодня как бы это все всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться репостить ставить лайки и да, завтра я уже анонсировал будет стрим связанные со вторым туром выборов в украине будем смотреть как там голосует удалось ли э, переломить скажем так в ходе дебатов порошенко э, с, э, ситуацию в свои в, св, в свою пользу и либо нет и посмотрим в итоге как проголосуют украинцы кого они выберут президентом так беларошенчанов пишет мое меркование что лукашенко может на этом рамонте нафты нафтопроводу отрезать хорошую может быть и так да кстати не забывайте у нас есть группа в телеграме где выходят новости по свежим выпускам и просто интересные сообщения разные есть чат в телеграме все ссылки в описании у нас есть группа в дискорде сегодня выпуск новостей прошел без дискорда Ну ничего завтра у нас будет большой стрим там будет и Дискорд, и Skype, надеюсь. И, конечно, не забывайте про донат. В описании ссылка на донат, как пожертвовать каналу, если вы хотите больше мобильных стримов, в прямых включений с разных интересных мест в Беларуси. А может быть и не только в Беларуси. Так что да, не забывайте про поддержку. И всем спасибо. Живи, Беларусь!